Привет! Две новости. Первое. Я получил посылку с дорогой монетой 50 копеек 1992 года. Я покажу вам ее. И второе. Закончилось два моих YouTube аукциона. Первый лот с полной подборкой монет 1 гривна и папкой к ним. И конечно подарком. Отправились от меня к подписчику в Днепр. Он их уже получил. И второй лот, брикет-банкнот 1000 гривен, в идеальном состоянии запакован, но, к сожалению, поставивший участник ставку, не выходит на связь и никак не отвечает. И за ним человек также никак не отвечает на сообщение, не выходит на связь. Так что я не уверен, что этот лот отправится победителю. Если вы хотите этот лот к себе получить в качестве подарка на Новый год, вы можете его приобрести по очень выгодной цене. 2300 гривен. Напишите мне в Viber или в Telegram. Я отправлю вам этот лот. Так что, если хотите успеть до Нового года, действуйте. Ну что ж, давайте посмотрим теперь... 50 копеек 92 -го года. Ну что, давайте распаковывать посылочку. Обычная упаковка. И сейчас вам покажу. В отличнейшем состоянии. В чем отличие этой конкретной монеты от обычных 50 копеек. Посмотрите, вдавленный трезубец. То есть, когда разрабатывался дизайн данного, данного Аверса и отправились эти все макеты в Англию, Видимо, неправильно поняли чертежи, там такая информация есть. Какие были штемпели, чтобы чеканить 50 копеек вот таким вот, вот таким вот образом. Когда эти штемпели приехали в Украину, было понятно, что ими чеканить монеты просто невозможно. Ну, начали, делали тестовые партии, смотрели. И вот таким образом появилась такая монетка, так называемый английский чекан в целом видим что монета без грязи нет следов каких то какой то чистки натираний ну есть конечно какие то микроударчики, потому что монета при чеканке падает бьется и вот эти монеты они именно так так и чеканились в целом монетка интересная на аукционе сейчас таких очень много выставлено цена от двух гривен и там в зависимости от аукциона такие монеты можно приобрести. Так что вот такие монеты я покупаю все себе в коллекции. Есть 10 копеек, 25, 50. Вот такие три варианта. У меня есть 25 копеек данной, данного английского чекана в отличнейшем состоянии. Вот она пойдет вот сюда. Вот мы видим, есть 25 копеек. И вот рядышком станет 50 и 10 копеек. Буду ждать, ребята, кто увидит в продаже или... У кого будет наличие, напишите мне, я с радостью эту монетку у вас приобрету. И 92 гривны тоже у меня пока нет. А здесь 96-ю поставил. 92-я в будущем я бы хотел, конечно, тоже себе приобрести. Ну что ж, вот так вот потихонечку заполняется мой альбом. Так что, друзья, если у вас есть какие-то редкие монетки для моего альбома, очень много еще пустых ячеек, пожалуйста, пишите мне в Телеграме или в Вайбере. Ссылочка будет в описании к этому видео. Так что спасибо всем, кто посмотрел это видео. Отправится вот сюда 50 копеек английского чекана. Я желаю всем находить те монетки, которые вас радуют, которые вас действительно будут вдохновлять и потихоньку заполнять свои альбомы. Ну что ж. Всем пока. А если вы хотите вот такой вот брикет, чтобы я вам его отправил до Нового года, пишите мне.